Привет, дорогие друзья! Ужасные кадры, необычные моменты нас просто обманывают. Оказывается, власти в курсе и что-то затаили. Множество странных объектов появляются по всему миру. Сейчас это конкретно. Но раньше такого не было. Оказывается, за 50 лет власти заключили около сотен договора с пришельцами. О чем там заключать я даже не знаю. Но увы. Такое стало появляться. Множество людей и в России, и в Англии, и в Мексике, и в других уголках мира говорят, что НЛО теперь прям в наглу показывают свою масштабность, катастрофы, природные явления. Опять же НЛО появляются. Как вообще объяснить? Я, честно, не верил своим глазам, когда увидел вот этот необычный видеосюжет. Как вы думаете, люди едут, знают, что НЛО или кто-то типа... Фейком решил поиграться. Мое мнение, что множество тайн никто не знает. Но я вам кое-что расскажу. Этот видеосюжет был заснят специальной зеркалом. Да-да-да. Люди никто не видел НЛО. Но один удивительный парень решил доказать всем обратно. Он взял специальное зеркало-стекло и поставил на телефон. И заснял неопознанный летающий объект, который находился в этом месте. Ч честно, не верите? Ну, можете не смотреть, потому что это реально неопознанный. Неопознанный. Но фиг с ним с этим. Он всем доказывал, показывал, но ему сказали, что ты просто обманщик. Он даже стекло давал... Смотреть несколько людей увидела, а другие просто плюнули. Вот так, видите, правду говорит, но никто не верит. Значит, над нами огромная армада НЛО, которая скрывается и видно только при одном случае. Можно эти необычные объекты. Как вы думаете, где эти необычные кадры были сделаны? Красное облако, необычный НЛО, который исчез в облаках. Я вам скажу также по секрету, эти необычные НЛО появляются, когда находит огромная и необычная катастрофа. Да, еще природная. Они специально иногда делают так, чтобы в этом месте или потоп был, или наводнение, неважно, или там цунами, все это их дело рук. Уже было доказано множество учеными. Даже космонавты видели, как неопознанный летающий объект, рядом, можно сказать, с планетой вытворял какие-то необычные круги, потом появилось облако черного цвета и потом появился вихрь, и это было заснято астронавтом, но никто не верил, и вот такие необычные кадры, которые мы видим, были засняты во Франции. Как вы думаете, люди знали, что над их головами летает этот неопознанный летающий объект? Да ладно, летает какого он типа, и почему людям вечно не везет с такими неопознанно летающими объектами. Да, еще, у множества людей, которые находились в тот день, даже видели множество людей, как какая-то необычная облака красного цвета, и у множества людей болела голова, и кровь из носа шло. Как это объяснить? Да, давление, но всем понятно, что... Магнитные бури выдают НЛО. Не знаю почему, но вы сами можете проверить на себе. Вы хотите спать, вы не выспались, вам как-то плохо. Нет, это не солнце влияет, это НЛО. А как вы думаете, а эти кадры где были засняты? Хм. Правительство тоже знает, что НЛО во многих случаях заряжают свои необычные корабли. Эти кадры были сделаны у ФЕ. Да. Тогда же плохая погода тоже пришла. Девятиэтажный дом заснял одна очевидца, можно сказать, и даже не одна, а несколько их было. Но суть не в этом. Суть в том, что этот неопознанно летающий объект заряжался молниями, а потом бил по огромными вот такими, можно сказать, домами. Суть, я честно не понял, что он вытворяет, но потом до да, меня доперло, простите за этот сленг, до меня доперло, что этот НЛО отпускал под землю необычные корабли. Все, наверное, помнят фильм «Война миров». Да, там также был вот такой, можно сказать, случай. Молния и уходит космический корабль под землю. Но как объяснить то, что это реально? Да никак, дорогие друзья, вам никто и не поверит. Вам скажут, да это невозможно, это обман и все брехня. Но увы, люди видят много чего странного и очень страшного. Сейчас идет такой миг, что люди уже ни ничему не верят. Да даже видя они не поверят, а потому что к ним подключается Телевизионная программа, да, и тогда вы видите, какие у нас все прекрасно, хорошо и отлично. Я имею в виду, дорогие зрители, то, что вы замечаете, вы не придаете этому значению. Да, во-первых, много есть факторов, которые вы даже не можете объяснить. Да, да почему слово спрашивают от а вопрос тебе, а они задают, не знаю, так лучше, может так хорошо. Нет, дорогие друзья, так все плохо, и когда от нас скрывают вот такие неопознанные летающие объекты, а потом уходят на Черное море или еще куда-то, мы потом задумываемся, почему у нас происходит, или кого-то мы теряем из близких, потом мы начинаем осознавать, что-то здесь не то. Но давайте мы не будем про грустное. Как вы думаете, что это такое? Нет, это не солнце, нет, это не ракета. Нет, дорогие друзья, это не фонарик, не лампочка, ни что. Я вам сейчас скажу. Эти кадры были сделаны в Дубае. Туда пришла... Да, плохая погода. Ну, за все время хоть дождь пошел. И посмотрите на облака структуры. Вы, наверное, такого еще не видели. Как вы думаете, что оттуда вылетело? Правильно никто не знает. Но также у людей были сделаны отличные видеозаписи и фотозаписи о том, что этот неопознанный летающий объект пролетел рядом с ними. Вообще происходит ужасающий момент. Везде по всему миру происходят вот такие необычные природные явления, давайте назовем. Потому что никто не докажет, что это все-таки НЛО. Давайте природой будем прикрываться. И как вы думаете, что это такое? Правильно, это не опознанный летающий объект, а именно огромный корабль. Это не полностью его масштаб. Это защитная оболочка. Они всегда Берут вот таким необычным цветом, кто-то красным пугающим, кто-то зеленым таким, но сейчас в основном оранжевый, розовый и красный. Не знаю почему, но я предполагаю, что НЛО сейчас другие и они агрессивные стали. Как будто они чувствуют, что это происходит с планетой и мы вот в этой э, виноваты. Но суть опять не в этом, а то, что это необычно может управлять людьми, подсознание, такое уже было. Не знаю, как вы, но вы должны прекрасно понимать, что вы на планете не одни. И космос это не такой маленький, как всем, наверное, пригодится. Суть в том, что вы увидели, вам очень страшно, не бойтесь, я вам просто показал.